Всем привет! Давно не записывал видео, но сегодня решил записать а, про вылазку в лес, как поеду за грибами. Планирую сегодня набрать белый гриб, лисичек, а также опять. Ну что ж, думаю, удача будет сегодня на моей стороне. Итак, давайте отправимся и посмотрим. к своей тропе идем в лес в общем велик надо пристегнуть тоже то его скамуниздят ну не дай бог конечно же, но все равно надо препестречь подальше его сейчас закину пристегну и пойду искать все самое интересное впереди зашел поглубже в лес вот тут и вылез лес начал Сосны какие красавицы стоят комарье началось надо подшипаться чуть-чуть то сожрут наверное все солд отсюда слетит я вот думаю где бы мы его заныкать надо было какому-нибудь дерево пристегнуть. Я думаю, опять сегодня немерено должно быть. Уже кто-то срезал опять. Да. уже побывали тут. Так. Да, в общем, сегодня план такой. Во-первых, сейчас побрызгаю, чтобы комары не сожрали. Во-вторых. Будем искать место с поваленными деревьями Либо с, гни, с гнилыми Которые уже давно Упали Как бурелом О, Уже нацеплял Тот -то сожрут В общем я отклонился от тем Буду искать деревья Поваленные Бурелом старый вот. желательно конечно березу потому что опята в основном растут на старой березе вот. Ну не исключено что на березе возможно еще и на еловых деревьях но тоже старых а также будут присматриваться сегодня может быть есть лисички кстати лисички вообще классные грибочки с картошкой просто бомба Рекомендую. Ну и белые тоже не исключение сегодня. Белый, возможно, тоже сегодня будет в моем рационе. Так, ну что, ребята, сейчас пристегиваю велик и вперед. Сегодня должны быть лисички. Недели-две назад я их собирал. Прилично было. А сегодня что-то пока не одной. Как говорится, то ищет, тот всегда найдет. В общем, продолжая поиски, ребятки. Что-то пока ничего нету. Встретил сейчас мужчину с женщиной. Походу они тут все пособирали. Ну ладно, я думаю, они не все собрали. Вот Какие-то. Грибы, но я таких не беру. Не знаю, что это за гриб. Если кто знает, напишите в комментариях, что это за гриб. Вот с такой вот, с таким мохом под шляпкой. Так, не отчаиваемся, идем дальше. В общем, я не беру тот гриб, который не знаю. Вон их сколько тут. Чуть-чуть ну, опять нашел Совсем немного ну, В принципе пойдет Можно взять Возьмем вот этот старый Нет. Тоже в принципе, тоже сойдет хороший. Вот маленькие лисички. Сейчас мы их. Подрежем. Это уже хорошо. хоть такие. Чем вообще ничего. Вот они. Красотурки. Вот гриб какой-то. И вот он. Еще один. Сейчас посмотрим. Ну, это под березовик Этот хороший Его возьмем хорошенький едем там. Так вот трухлявый. Вот этот вот хороший. Вот Это возьму. Что-то сегодня с опятами беда какая-то. Не вижу я пока. Не вижу целого семейства, которое бы меня обрадовало. Ладно. Солнце еще высоко. Так что движемся вперед Опята Ну где же вы, ребята? О, лисун Какой хороший Мы тебя сейчас заберем Вот тут еще есть даже а -а -а. Вот еще Лисички Вон еще один. Сейчас заберем вас всех. Mm -hmm. Хорошенький, малют. Ну скажем так понемногу понемногу Мне вроде что-то там набирается так возьмем вот этого ножка хорошая тут их даже два было вроде такие вышел круто болотистую местность мох видите какой красиво конечно тут ну и змеи могут быть короче кто был в таиланде тут не боится ну тут в основном уже я думаю Ядовитых мало. Гадюки, говорят, есть, но я еще сам лично не видел. Ну, как бы и нет желания увидеть. Черника. Но уже ягод нету, она отошла. Хотя вот немножко есть. Вот она. Вот ну, такая сладко суховатая она уже отходит гриб поганка вот тут возможно лисички есть пока не видно паутина конечно еще задрал пауков много там наплели везде надо выбираться отсюда это тут безрезультатно зайти в другой рельеф в другую местность не заболоченную вот такие вот мухи лосины, они задрали уже сфокусируется нет вот она короче как назло когда домой не идти процентов найду какую-нибудь поляну уже когда темно будет. И времени не будет хватать все это срезать. Это закон подлости. Ходишь, ходишь. Грибов ноль. Думаешь, ладно, все бокснем, короче, двину я домой. Только двигаешь, сразу же хоп тебе. Поляна. Вот тут тут вот следы какие-то. Походу, тут лоси или кто-то, или кабаны ходили. Короче, забрел, ребята, в чей-то дом, похоже. Да, вот тут все перекопано. Вот следы их. Короче, надо дергать отсюда. Ну, вот тут все перекопано, перерыто. Вот на кабанов похоже. Скорее всего, это кабаны нарыли. Так, валим отсюда. Ближе к моему месту. Ближе к велосипеду. Если что, великом буду отбиваться. Так, а вот лесун, вот он, хороший, хороший, вот лисичка, неплохая. Так, тут вокруг еще, наверное, может быть. Если один есть, значит, второй где-то сидит. Но я не вижу лисички они любят с березовыми и желтыми листьями они сливаются то есть маскируются под них то есть взгляд нужно настраивать на желтый цвет под каждый гриб короче затачиваешь взгляд чтобы увидеть то есть каждый гриб требует своего подхода а то ищешь один а другие совсем не видишь то есть нужно быть типа универсалом, что ли. Постоянно настраиваться на разный цвет. Так, похоже, что-то там я заметил. Лесун, кажется. Да. Лисички вот. Тут их несколько. Наверное. Вот еще. Но это старые. Это типа моложе. можно взять. Пойдет, на жарку пойдет. Нормальные. А, мухи эти сраные. Вон. Пошла, пошла по мне. чувствую что-то еще заполло. надо надо короче посмотреть под толстовкой блин я где-то тут видел еще одну лисичку а, взгляд сбил с этой мухой сраны где же держи держи где-то где были на вот вот Ищем грибочки. Потихонечку есть. Не, не так, как я ожидал. Угу. Вот еще лисички нашел. муравейники у нас встречают но это еще маленькие я видел больше почти с мой рост видел так с той стороны какое-то болото идет я не стал там проходить Сейчас пойду вот так вот прямо Не хочется ноги мочить. Так. Ну опять пока я так и не нашел. Подберезовик какой красавец. Но он, скорее всего старый тоже. Да. Не, не буду брать. Не очень мягкий он. тут прям рассадник под березовик. Вот еще какой это хороший. Так. А куда я дел свой ножик? Вот это прикол. Вот это прикол. Нано вот тут оставим. Вот так вот. Чтоб видно было. Пойду поищу ножик. Посеял ножик. Красавчик. это а где его искать-то? Не в пакете, у меня. прям чувствовал, что сегодня что-то посеял в пакете, охренеть так, где, ее? тут, а вот он, фу, слава богу Отчасти ну, увидел под и Я оставил но. В общем, подберезовики сегодня есть. А белых грибов ни одного. Ноль. А, это хороший. Прям очень хороший. И ножка хорошая. И не поеденный. Практически. Это я беру. Вот еще. Это что за гриб у нас? Что за вот Но он поеденный, бетрухлявый. сразу размножается. Зарулил жутковатое место. Что-то тупик тут. Один бурелом. Опять на нем нету. Ну да, тут жутковато то жутковато как-то. Надо дергать отсюда какая-то нарость на сосне блин, пауки на мне короче, сегодня вся жирность на мне лесная так, как отсюда свалить-то? что-то я запутал да, мне теперь еще велосипед надо будет найти уже темнеет, и камера у меня скоро начнет садиться так что нужно поберечь Энергию и ускориться Вот нашел Таких опять. Правда тут их выбрать надо Некоторые старые А некоторые нормальные Сейчас погляжу еще вокруг Что есть Вот еще Можно выбрать Вот еще лисичек нашел красивенькие и вот маленькие вот они. красота а вот еще одна маленькая спряталась что-то я тут на лисее место нарвался немного не мало ну но... Вот столько у меня и лисичек, там все в перемешку. Что-то поперло, как обычно. Я же говорил, как домой идти, как вечереет, так начинаю находить. Ну, блин, что же, надо еще тогда поискать, раз уж такая тема. Вот белый огромный стоит. Но ну, он переросток. Вот моя рука. Ну вот такой вот красавец. Не знаю, червивый, нет. Надо еще посмотреть. Да, оказался червивый. Ну, старый еще в добавок. Ну, такие они вырастают. А вот еще один красавчик. Вот он. Малдеть. ну вот это красавец белый гриб нога какая толстая Да, червивый немного Ну так вроде нормальный. Вот смотрите. Хороший. Не гнилой. В основании ножки было гниль. Но дальше уже все нормально. То есть хорошенький грибок. Ну, вот такой вот красавчик. малина растет. Прикольная. Когда она красноватого цвета, она невкусная. От черного самый смак. Так что, ребята, помимо грибов есть еще и такая прелесть. Лисички красавцы сидят. Еще одна. А вот тут вот красавец спрятался. Вот он, белый. Какие красавцы. Правда, поедены немного, но ничего. Можно собрать. Белый, красавчик Сейчас мы его срежем угу. Гнездо чье-то нашел Пустое Ну да, тут похоже прям человек не ходит Короче, такое местечко диковатое но оно и видно ни троп ничего нету так интересно чье это гнездо Если кто знает напишите в комментариях я я лично не знаю так а вот тут чей то на человек из зверей был видите все расчищено такой пятак либо скорее всего тут лось скорее всего здесь лось тусуется ночами Прямо опасно на самом деле тут торчать так надо сваливать страшненький какой-то пипец лес хранить просто немного вот еще опять переростки уже но выбрать можно думаю что чек 10 отсюда можно вырезать какой шмелина летает блин надо ну опасненько если долбанят не вовремя он конечно прилетел сюда свалил а вот еще один спрятался под деревом под кустом чуть-чуть поеденный но я думаю нормальный. в принципе хороший ножка чуть-чуть была поедена но так целенький вот это муравейничек почти с мой рост Ничего себе находочка Ребятки смотрите На пятушки Ребятушки Вот еще Сейчас собрать надо и валить И вот еще Тут уже старенькие, но есть новенькие его, вот. его Обалдеть да, нарвался я на лисее место и вон и вот и вот еще рядом еще где-то я здесь видел а ну вот в общем ребятки кому понравилось поддержите лайком комментируйте, подписывайтесь на мой канал но мне потихонечку надо собираться я с вами не прощаюсь. Все от души, что досмотрели до конца. Подписывайтесь. Удачи всем. Пока-пока. Стемнело. Сильно уже не стемнело камера садится но я в итоге пролазил часа 4 и вот мой транспорт заждался меня тут совсем все на месте, все нормуль в общем в сторону дома двигать надо Ну, поход сегодня удался отлично и опять набрал лисичек набрал прилично опять тоже прилично все пора валить домой